Здесь будет хорошо слышно. Знаешь, что останется от нас, когда всех нас не станет, знаешь, и поэтому мечтаешь таешь, таешь, таешь. Знаешь, что такое жизнь. Поэтому не доверяешь, знаешь, удивить не так-то просто, Ты не удивляешь, знаешь, что останется от нас, когда всех нас не станет, знаешь, и поэтому. Знаешь, удивить не так, то просто ты не удивляешь Шаг за шагом, высшей цели, я ползу, но еле-еле Не хочу вставать с постели, какой сейчас день недели Не летят жинка качели, тропы, узкие пещеры Эти русские манеры, так знакомы мне, но А я на этом закончу, как бы, удачи Хорошего тебе настроения